Здравствуйте! С вами Илья Давыдов, компания eBay Автоматизация. В этом видео покажу функционал и настройку нашего виджета Яндекс Облака Полная интеграция в само CRM. После установки виджета нашим специалистам откройте настройки в разделе интеграции и подключите ваш Яндекс Диск. Для этого нажмите кнопку Получить токен. Система предложит авторизоваться через логин Яндекса. После этого из выпадающего списка выберите пользователя аккаунта, для которых будет доступен админ доступ к функционалу виджета. Настройки выполнены, сохраним. Теперь давайте посмотрим функционал виджета под правами администратора. Провалимся в любую сделку и сбоку видим виджет Яндекс Диск. Для начала давайте добавим несколько файлов, например прикрепим файл к примечанию. Отправим письмо, тоже прикрепив к нему файл. Не забудьте включить отображение в истории событий о работе с облаком. Теперь наш виджет соберет все файлы из истории сделки. Нажмите кнопку «Посмотреть файлы» и вот в разделе «Файлы из истории» мы видим файлы сделки. Мы можем скачать их или сохранить на облако. Нажмем «Отправить в облако». Файлы загрузились в папку сделки, мы можем открыть файл в облаке, либо скопировать в буфер ссылку и в дальнейшем отправить ее клиенту или коллеге. Очень удобно. Мы можем открыть в соседней вкладке папку сделки или сразу папку контакта. Также мы можем загрузить файл прямо на облако. Давайте попробуем. Файл загрузился. И в истории сделки записалось событие загрузки с прямой ссылкой на файл. Можем посмотреть его прямо отсюда. Теперь давайте создадим из сделки Wordский документ. Нажмем на иконку Word и введем имя нашего файла. Например, это будет коммерческое предложение. На облаке был создан файл с соответствующим названием и Яндекс предлагает открыть его для редактирования. Откроем, внесем изменения и закроем файл. Сохранение происходит автоматически. Также работают таблицы Excel и презентации PowerPoint. Яндекс использует технологии Microsoft, и поэтому синхронизированные файлы легко редактируются средствами Office прямо на компьютере. Откроем папку контакта, дальше папку сделки, вот все наши файлы. Отмечу, что при замене имени контакта или названия сделки в AmoCRM виджет переименует соответствующую папку на облаке. Неизменными остаются только ID контактов и сделок в названиях папок. Таким образом мы получаем удобную структуру хранения информации на облаке. Также виджет работает и в сущности контакт. Давайте перейдем в контакт нашей сделки. Мы видим в истории все файлы контакта и можем добавить файл в корневую папку. Нажмем посмотреть файлы. В разделе «Яндекс Диск мы видим папки сделок данного контакта и можем загрузить файл, например карточку клиента с реквизитами. Для пользователей с правами администратора необходимо настроить доступ в корневую папку нашей интеграции AmoCRM. Для этого на облаке нажмите правой кнопкой мыши на папке и нажмите «Настроить доступ», добавьте Яндекс Почты администраторов и вышлите им приглашение. Теперь давайте посмотрим, как будут работать с виджетом рядовые пользователи вашей AmoCRM. Зайдем в сделку под аккаунтом менеджера. Мы видим все файлы сделки, но не можем редактировать или удалить их с облака. Но менеджер может скопировать прямую ссылку на файл и отправить его коллеге или клиенту. Также менеджер сможет скачать файл себе на компьютер или закачать файл на облако. Для того, чтобы заказать виджет на нашем сайте, в разделе виджеты AmoCRM откройте окно Яндекс Облака. Полная интеграция. Заполните поля и нажмите кнопку «Виджет на тест 7 дней». Сразу после этого наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по установке и настройке виджета через любой удобный для вас удаленный способ. С вами был Илья Давыдов. Пользуйтесь AMO CRM и виджетами от компании eBay Автоматизация.